В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся день открытых дверей для выпускников учреждений среднего профессионального образования. Смотрим. Прочувствовать атмосферу вуза и поближе познакомиться с первыми лицами решили более 80 заинтересованных из Татарсана и Удмуртии. Всех гостей ожидало увлекательное путешествие по интерактивным площадкам отделений. Будущие абитуриенты смогли оказаться в другом мире с помощью очков виртуальной реальности и полюбоваться выступлением дошкольников. А для тех, кто увлекается историей, книгопечатанием, работали музеи. У нас. Выпускная группа, и есть заинтересованные дети, которые хотят продолжить свое обучение уже в высшем учебном заведении. И вот сейчас как раз-таки мы пришли, приехали сюда, в этот красивое образовательное учреждение. И я сама, как бывший студент, рекомендую им данные, данный вуз. Вообще большое спасибо организаторам э, комиссии, приемной комиссии Лабурского института КФУ. Потому что все на высоком уровне, все так хорошо, красиво, все доступно объясняет. Очень надеюсь, что студенты Менделинского педагогического колледжа продолжат здесь свое обучение. Студентка Полина Маргунова поделилась с нами о выборе профессии. Я выбрала специальность русский язык литература. Хочу быть учителем в колледже. Все понравилось. Подробно рассказали обо всех направлениях, о заочной, очной форме. Ну, в принципе, буду вступать сюда. Лизавета Никитина, Анастасия Краснова, Айдар Нурмиев, Универньюз.